Салонный фильтр на Шкода Favia 2 чистить продувкой примерно раз в год, особенно если фильтр дорогой, угольный. Находится фильтр под вещевым салонным бардачком, снимаем защиту, она легко отгибается. Далее сдвигаем к центру две защелки. Все, фильтр с мусором на полу. У некоторых фильтров есть направление, стрелка потока воздуха. Продуваем фильтр с мусором, компрессором. И все. Фильтр чистый, как из магазина. Ставим на место. Защелка имеет опыт с впадинами для герметичности фильтра. Попав по месту, защелкиваем фильтр, одеваем на место защиту, радуемся экономии. Все очень просто.